Приветствую всех на своем Супер Вело Электромото канале. Сегодня у меня тест камеры Insta360 One X2. Это камера 360 градусов, то есть можно вертеть как угодно. вот интересно было проверить это все в движении и на своем Электро -фэтбайке. Закрепил я ее на руль, на селфи-стик, невидимая палка. И сейчас буду менять ракурсы, углы обзора и смотреть, как искажает картинку. Кому интересно, лайк, подписка. <смех> ну, короче, как обычно. Да, буду ехать и баловаться в редакторе. Туда-сюда вертеть. А вы посмотрите, нужна вам эта камера или не нужна. Собственно, это видео. Это такой своеобразный тест. Картинки. Никакого Голливуда сегодня. Все вот так вот просто. А, ну, потом я ее закреплю сзади. Сзади велосипеда и попробую проехаться камера будет сзади посмотрим что из этого получится не переключайся Ну вот уже по первым кадрам было видно э, сам шов сращивания. То есть снимаю две линзы по разным сторонам и программно камеры... Короче, сшивает изображение в одно. Получается, что ты вертишь и как бы круговое. Но шов вот этот сам виден. То есть, Ну я его вижу. Наверное, вы заметили, когда с подъезда выходил. Одна линза была хуже протерта и видно, что она как синевой отдает это вот что не понравилось а понравилось то что себя видишь со стороны это прикольно угарно это что-то новое да хотел сказать про наколенники холодное время суток всем рекомендую удобная штука колени не мерзнут больше суставы нужно беречь каких-то 500 700 рублей стоит но оно того стоит короче вот так Все спереди достаточно протестировал все понятно передний обзор понравился шикарно но надо лучше протирать линзы сейчас буду останавливаться и цеплять селфи стик этот селфи палку в задней части электро -байка, там на заднюю вилку я по-моему прилеплю ну или не вилку как он треугольник этот Так, камера закреплена, вид сзади, потихоньку начинаю движение, картинка мне уже нравится, практически не видел себя со спины, особенно в движении, как это все выглядит, очень интересно было посмотреть. Линзу, конечно, надо было протереть, видно загрязнение. Минус крепления камеры сзади в том, что не видишь, что там происходит. Селфи-стик располагался под углом небольшим и крепление Камера не выдерживала веса ее, и старалась все время упасть об асфальт. На кочках приходилось оборачиваться, мониторить, чтобы там все было нормально. Ракурс довольно интересный, еще раз повторюсь, как компьютерный на в, в какой-то. Уже на монтаже можно что-то придумать. Плюс можно вертеть в разные стороны картинку, показывая всякие достопримечательности людей и прочее. Съемка шла в режиме 5.7к, 30 кадров в секунду. Стабилизация довольно неплохая, видно что подтряхивает, но картинка не валится. Скорость на тротуаре кажется намного выше чем она есть, на самом деле там ну, 25 от силы 30 ехал. Это видео я снимал в конце октября, на улице где-то плюс 3-5 градусов тепла. Поэтому у меня как минимум пару штанов, пару свитеров, ну и шлем защиты от ветра, шума и прочего. Еще раз повторюсь: такое время года с такими скоростями на коленнике обязательно. Еще Insta360 One X2 дает вот такую вот фишечку. Картинку можно изгибать в виде шарика. Довольно прикольная темка побаловаться. Но быстро надоедает, поэтому применимость ее там 3-5 секунд, не более того. Ну и реакция людей тоже смотрят, что-то там за палка у меня. Там оборачивали, сейчас будут покажу даже. Ля ты, крыса, а! очень страшно, мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое Насчет самой картинки тоже ничего плохого сказать не могу Все классно, при вот таком плохом освещении, пасмурная погода, в принципе картинка достойная Стабилизация изображения тоже нормальная, как бы не хуже GoPro той же Все понравилось Сейчас будет небольшая заруба с Калиной, или что это? Универсал Калина, по-моему. Что-то мужичок обидится, что я его обгоню там ненадолго. Будет догонять меня, прям преследовать, и все-таки я уже не стал там тягаться. Не стоит оно того. Ран. Впереди был перекресток, поэтому не хотелось не подставлять ни себя, ни его, пускай забирает первое место. Победа его. Почти доехал до работы, итог всей этой басни таков, что камера довольно неплохая, с ней нужно еще поэкспериментировать, попробовать и так и сяк, найти оптимальные углы обзора и тогда пилить нормальный контент. Все, я практически приехал до работы, это было 7 километров от дома. 7 километров счастья. Кто уважает электровелосипеды и вообще двухколесный транспорт, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, не пропускайте новые видео. Всем пока, до новых встреч!